Армения обсуждает вопрос открытия посольства в Израиле, чтобы вывести отношения между двумя странами на новый, более высокий уровень. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Григора Аванесян, который недавно посетил Израиль вместе с делегацией высокопоставленных представителей Армении. Замминистра Армении не стал скрывать, что армянская сторона не хочет, чтобы Израиль продавал оружие Азербайджану, но отметил, что Ереван не рассматривает этот вопрос в качестве предусловия для улучшения отношений с еврейским государством. И то правильно, какие условия может ставить нищая Армения богатым и более развитым государством. За последние несколько лет. Азербайджан приобрел на свои кровные, а не в кредит, как Армения, у Израиля оружие на сумму около 5 миллиардов долларов. Недавно сообщалось о новой сделке, согласно которой, в ближайшие два года Израиль поставит Азербайджану беспилотные летательные аппараты на 13 миллионов долларов. Касаясь данного военного сотрудничества, посол Армении в Израиле Армен Смбатян, резиденция находится в Ереване, так как посольства Армении нет в Израиле. Так вот он заявил, что армянская сторона должна не выдвигать предварительных условий, а установить хорошие отношения с Израилем и стараться сдерживать его от слишком тесного военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. Мы должны быть в состоянии сделать это, чтобы мы тоже могли иметь это оружие. Мы должны стать сильнее. Другое дело, что мы должны быть настолько близкими с нашими коллегами, с нашими израильскими друзьями, чтобы могли каким-то образом сдерживать. Это уже покажет время, сказал посол. Вот чего, оказывается, хотят хитриться из Армении. Обхитрить Израиль, наврать и все это для того, чтобы Израиль перестал продавать новейшее оружие Азербайджану, а продавал Армении. Только одного они не понимают, что Израиль, так же как и Беларусь, не будут продавать Армении ничего в кредит. Хочется отметить, что совсем недавно состоялся первый официальный визит премьер-министра Армении Никол Пашиняна в Иран, где его принимали на самом высоком уровне. Армянский премьер был удостоен аудиенции у верховного руководителя и духовного лидера Исламской республики Аэталы Сиида Али Хамини. В связи с этим возникает вопрос. А поймет ли все это Иран, и простит ли?